Вчера посмотрел как парники делают на ю просмотров много решил снять свое может тоже побольше просмотров будет чем обычно вот рамы откуда они у нас был ну сейчас есть дом культуры вот решили эти все деревянные убрать и заменить пластиковые и мне сказали если надо забирай потому что нам вывозить их он нужно машину нанимать вот, платить за нее пять а так, если ей просто такую везу, только спасибо скажет. Вот, начал носить, там еще соседка сказала, а что я вот смотрю на эту кучу, я бы тоже взяла. Что, можно? Я говорю, да сказали брать. Вот она помогла. И вот, реш... в общем-то, брал как, два варианта. Или на парник сделать их, или, как если не получится, дрова. Вот. Но опять же, думал, все просто. Не, просто, наверное, ничего нету. Ж женщина с этим не справится. Во-первых, нужно их подготовить. Но вот эту вату можно легко отодрать. Вот этот вот, эм, как он называется, это герметик, пеногерметик тоже можно отодрать. А вот, вот эти ручки отодрать, вот это не получится. Почему? Э -э даже отвертка не получается, проворачивается с краской, но если им, им не знаю, лет 20, а может быть и 100 лет, но не откручится все. Поэтому пришлось он отвертку, молоток выбивать и силой их откручивать. Это убрать, эти, потом вот это убрать. Вот. А дальше вот что у меня получилось. Э сейчас покажу. Только это предварительный, так сказать, рабочий вариант. Вот такая штука. Нравится? Значит, что могу сказать Вот эта площадка не такая должна быть Она должна полностью разровнена Неудобно меня просто место тут не позволяет что-то делать Потом тороплюсь Обязательно веревочку натянуть Вот так вот Разметку сделать Иначе у вас будет коса криво Если вы вот вот эти палки для крепления Вы бьете как попало Не по веревке, как попало У вас эти рамы не сойдутся А так надо строго по веревке Вот выставил веревку Потом палки Я брал на скотч ну Женские руки тут, наверное, и голова ничего не сделает А вот мужских рук, может быть, не у всех аккумулятор на шуруповерт, чтобы, ну обычно на шурупах же собираться деревянная конструкция, просто на скотч. Мне не нравится, но можно на проволоку, на веревку, не знаю. Нет, на скотч, не знаю, насколько он выдержит на солнце. Вот. Так, а что еще я хотел сказать? Если вы хотите, как тут? Ну, в принципе, можно... Понимаете, тут, когда фантазия есть, много вариантов есть. Можно просто пленкой накрыть. И вот здесь вот, получается, как мини-теплица. Может, туда даже зайти вот так вот и выйти там вот. Не хочу это да, ползать. но это ползать, да, на карачках. Зачем то надо? Не знаю. Я, можно, конечно, сделать, чтобы открывался-закрывался. Но у меня времени нету Я тут... Я единственное, что сказать, хочу вот, как бы такое может быть не всем приятное что ну, не надо ребята пленкой укрывать но ну, зачем чего вы ерудой занимаетесь? пленкой ни в коем случае ну, спрашивайте почему почему укрывать? Агроволокно желательно 60 грамм ну, то есть самое плотное вот это будет хорошо что-то даст во первых даст притенение даст даст во вторых не разрушится как пленка правильно правильно в-третьих, будет держать влагу и тепло так же, как пленка. Что вам нужно? Пленка почему? Потому что она разрушается на солнце. Нужно брать светостабилизирующую или как у меня армирована пленка. Что я хочу сделать? Да просто накрыть вот так вот белым агроволокном. Вот так вот. Оно у меня есть кстати. И все. Но это просто нужно показывать как. Вот. А там что размещать? Там размещать цветы белое от солнца притенение тут будут должны горшки стоять цветами то есть покупатель пришел выбрал цветочек и вот так вот порядок я хочу сделать туда и вот а, да мне хватит для моего поселка если тут все будет цветами уставлено то это больше чем в самом нашем большом магазине главное чтобы понимаете сделать трудно но это пол проблемы не самая важная проблема можно сделать ну, опять же вот, были деньги можно все сделать а так денег нету а делать а делать денег нету но делать вот с чем ей занимаюсь проблема вырастить но ну, опять же проблема вырастить как ты вырастешь, если нужно купить сначала чтобы вырасти а денег нет понимаете а третья проблема продать то есть покупатель есть, но они тебя не купят. Вот. И тут проблем много. Ну, тут дождь. Вчера, вчера шел дождь весь день. Нормальный шел. Дождь сегодня вроде бы тоже хотел, но э, по синоптике. Э, так, Ладно, дождя нету. Ну, очень понятно, да? Такая идея. Просто со старых рам, бэушных, выброшенных вывезли бы их на свалку, там сожгли, естественно, чтобы они место не занимали. А так какая-то польза будет. Вот. Ну, что будет дальше, наверное, сниму, если интересно будет.